И как буквально только что стало известно, президент России Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева. К возврату к Минским соглашениям призвал стороны конфликта и лидер Турции Реджи Пардоган. По последним данным, в ходе боевых действий в Украине уже погибли более 40 человек, сообщил советник главы Офиса президента Украины. Еще несколько десятков ранены. С российской границы сообщают, что под ракетный удар попали два российских гражданских грузовых судна в Азовском море. Есть раненые. Самопровозглашенные республики Донбасса также сообщают о жертвах среди мирного населения. Минобороны России подчеркивают, что ракетно-бомбовые удары совершались только по военным объектам Украины. Под огонь попали военные части и склады в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской. Петровской и Винницкой областях. 440 военнослужащих ВСУ запросили гуманитарные коридоры и перешли на территорию Ростовской области России. Два села в Донбассе перешли под контроль самопровозглашенной Луганской республики. Практически вся система ПВО Украины, как сообщили в Минобороны России, выведена из строя. Также сообщается о приведении в негодность военно-морских сил. ВСУ передислоцирует военную технику. В Мариуполе были замечены танки, которые заводили на территорию завода Азов-Сталь. В СБУ Украины между тем заняты уничтожением документов, кадры с тем, как сотрудники бросают бумаги в горящие урны сняла одна из жительниц столицы. В связи с ситуацией в Украине на круглосуточный режим работы переведены посольства Беларуси и главное консульское управление МИД. Они будут оказывать содействие белорусским гражданам. Работают горящие линии. Белорусским гражданам МИД настоятельно рекомендует отменить планы по посещению Украины до стабилизации обстановки.